Оно может вызвать воспоминания, которые заставляют вас как будто заново переживать прошлое, травмирующее событие. Переживания могут быть пугающими и изматывающими, и вы можете даже не осознавать, что эмоционально спровоцированы. Чтобы помочь вам стать более осведомленным и подготовленным, мы подготовили это видео, которое поможет вам распознать 8 признаков того, что вы можете быть эмоционально спровоцированы. Прежде чем начать, мы хотели бы отметить, что это видео создано исключительно в образовательных целях и не призвано заменить собой профессиональный диагноз. Если вы подозреваете, что у вас могут быть эмоциональные триггеры, мы настоятельно рекомендуем вам обратиться за помощью к квалифицированному специалисту в области психического здоровья. С учетом сказанного, давайте начнем. Первое: Вы чувствуете себя оторванным от реальности. Случалось ли вам когда-нибудь диссоциировать или чувствовать себя оторванным от реальности? Диссоциация – это ощущение отключения от своего тела или от окружающего мира. Существуют различные виды диссоциации, такие как деперсонализация, то есть переживание вне тела, дереализация, когда вы воспринимаете мир как сон, диссоциативная амнезия, спутанность личности и другие. Диссоциация также является симптомом посттравматического стрессового расстройства, которое развивается в результате травмы и включает в себя интенсивные реакции на эмоциональные триггеры. Второе – вы легко раздражаетесь. Вас внезапно беспокоят вещи, которые обычно вас не раздражают? Может быть, это досада из-за того, что вы застряли в пробке, когда обычно вы получаете удовольствие от поездки, или чувство нетерпения, когда ваши близкие друзья разговаривают. Если вы чувствуете себя более раздраженным, чем обычно, особенно на людей, которых вы любите, возможно, раздражение является механизмом преодоления, позволяющим вам не реагировать на эмоциональный триггер. Номер три. Вы избегаете конкретных людей, мест или вещей. Избегаете ли вы определенных людей или мест? Вполне обычно избегать своего любимого человека после расставания или друга после ссоры, потому что вы знаете, что встреча с ним вызовет нежелательные воспоминания или приведет к конфликту. Люди с эмоциональными триггерами могут также избегать мест, где произошло травмирующее событие, мероприятий с громкими звуками или незнакомых людей, похожих на участников травмирующего события. Простые повседневные действия также могут стать спусковым крючком, особенно для людей с ПЦР. Номер 4. Вы чувствуете себя подавленным. Трудно ли вам оставаться на задании или взаимодействовать с большим количеством людей? Чувство перегруженности повседневными задачами, которые легко выполнить, может быть признаком того, что вы эмоционально возбуждены. Хотя это чувство перегруженности может быть также следствием депрессии, тревоги или СДВК. Если вы продолжаете испытывать проблемы с поддержанием распорядка дня в течение нескольких месяцев или даже лет после травмирующего события, то, скорее всего, вы эмоционально подавлены или страдаете от ПЦР. Номер пять. Вы чувствуете панику или тревогу. Испытываете ли вы повышенное чувство тревоги или у вас частые панические атаки? Некоторые симптомы панической атаки включают учащенное сердцебиение, затрудненное дыхание, боли в груди и ощущение сильного страха. Хотя панические атаки могут быть признаком тревожного расстройства, повышенная тревога по поводу конкретного события, особенно если оно связано с прошлой травмой или деятельностью, которая раньше вам нравилась, может быть признаком того, что вы эмоционально спровоцированы. Номер 6. Вы не доверяете окружающим или чувствуете угрозу. Вы с подозрением относитесь к окружающим или чувствуете себя небезопасно в ситуациях с низким уровнем риска. Проблемы с доверием могут развиться из травмы и сделать вас иррационально подозрительным ко всем. Эта вера в то, что другие могут причинить вам вред или сделать что-то, что вызовет у вас стресс, также является вероятным признаком того, что вы можете быть эмоционально спровоцированы. Номер 7. У вас проблемы со сном. Есть ли у вас проблемы со сном? Люди, которые эмоционально спровоцированы или которым поставлен диагноз ПЦР, могут испытывать проблемы со сном в результате травмирующего события по нескольким причинам. Травма, пережитая ночью, может вызвать у вас эмоциональную реакцию в ночное время. Повторяющиеся кошмары или вспышки воспоминаний, когда вы пытаетесь заснуть, также могут затруднить ваш вечерний отдых. И номер восемь. Вы беспокоитесь о том, что у вас может случиться срыв. Живете ли вы в страхе, что кто-то или что-то заставит вас потерять контроль над эмоциями или произойдет эмоциональный срыв? Публичный срыв, часто сам по себе, является травмирующим событием, и он может вызвать другие эмоции, такие как гнев, страх или эмоциональную боль. Хотя вы можете знать о своих повторяющихся триггерах, неизвестные триггеры могут всплыть в разговоре, в новой обстановке или подавить мысли, которые всплывают, вызывая чувство сильной тревоги и беспокойства. Относились ли вы к какому-либо из этих признаков? Расскажите нам об этом в комментариях ниже. Если вы думаете, что у вас могут быть эмоциональные триггеры, Поговорите об этом с психотерапевтом, другом или членом семьи. Терапевты или другие лицензированные специалисты в области психического здоровья также могут помочь вам распознать события, которые вызвали у вас эмоциональный триггер, и помочь вам проработать их, чтобы начать процесс исцеления. Каналом Немиркин поддерживаем вас на вашем пути и призываем вас продолжать узнавать о психическом здоровье. Если вы нашли это видео полезным, пожалуйста, поставьте лайк и поделитесь им с другими людьми, которым оно тоже может быть полезно. Все использованные ссылки также добавлены в поле описания ниже. Подпишитесь и нажмите на значок колокольчика, чтобы получать уведомления, когда мы опубликуем новое видео. Большое суперспасибо за просмотр и до встречи в следующем выпуске.